что англичане выражают свои эмоции при помощи частиц do и does. Причем в этих эмоциональных предложениях эти частицы не переводятся. Они только служат для того, чтобы усилить свои эмоции. Если вы к этим частицам прибавите отрицание not, то у вас будет отрицательное предложение. Вот и все, ничего сложного нет. Ну, например, мне нравится первое предложение изучать английский. Или я люблю изучать английский. Как мы скажем, как перевести? Мне нравится. I like learning English. Мне нравится изучение английского. Learning – изучение английского. Хотя мы в русском говорим, мне нравится изучать. Это как бы звучит I like to learn. Мне нравится изучать. I like to learn Но англичане так не говорят Они не употребляют частицу В этих случаях Они просто говорят Мне нравится изучение I like learning English Мне нравится изучение Мне нравится бегание Мы говорим Мне нравится бегать Я люблю бегать А они говорят I like running Мне нравится бегание мы говорим, я люблю читать. Значит, они так не говорят. Они говорят, I like reading. Я люблю писание. I like writing. Я люблю прыгание. I like jumping. Я э, люблю, например, плавание. I like swimming. Вот так они говорят. не, э, Они не говорят, I like to swim. Я люблю плавать. Они говорят, I like swimming. А для того, чтобы выразить эмоцию, вот посмотрите на первые предложение внимательно, это вот все эмоциональные предложения, они красные в конце. Значит, они просто добавляют частицу do». I do like learning English. И как его перевести? Да нравится мне изучение английского. Вот и все. Давайте еще одно предложение разберем. Это второе. Тебе нравится путешествие Или ты любишь путешествовать? И как оно переводится? You like traveling. Ты любишь путешествовать. Ты любишь путешествовать? Тебе нравится путешествовать? Это утвердительное предложение. You like traveling. Буквально так и хочется перевести. You like to travel. Ты любишь путешествовать. Но они так, к сожалению, не говорят. Они говорят, you like traveling. Ты любишь путешествия. А как сказать эмоционально? Да добавьте частицу do. You uh, do like traveling. Да любишь ты путешествовать. Вот и все. Да любишь ты путешествовать. Вот оно. Да любишь ты путешествовать. Здесь ты любишь путешествовать. А здесь. Да любишь ты путешествовать. Вот и все, ничего сложного нет. Ей нравится готовить. Или она любит готовить. Как мы скажем? She likes cooking. глагол вдобавляется окончание s. Потому что это единственное число. Он, она, оно местоимение. И в утверждении всегда добавляется окончание s. She likes cooking. Она любит готовенье. То есть она любит готовить. Приготовление она любит пищи. She likes looking. Cooking. А как сказать, да любит она готовить. Просто давай частицу does. Потому что с местоимения он, она идет, частица does идет. She does like cooking. Заметьте, вот, этот, вот это вот этого окончания S. Вот здесь. Оно переходит в частицы does. И здесь глагол like. Like cooking. Оно с окончанием s не употребляется. She does like cooking. Да любит она готовить. Да любит она готовить. Приготовление она любит. Еще посмотрим на продолжение. Он любит танцевать. Как скажем по-английски. He likes dancing. He likes dancing. Он любит танцевание. А как сказать в эмоциональном предложении, в утверждении? Да любит он танцевать. He does like dancing. Да любит он танцевание. Вот и все, ничего сложного. Так используются частицы do и does для выражения эмоций в английских утвердительных предложениях. Например, еще возьмем предложение. Мы любим смотреть. Ну, видео там или прочее что-то. Или кино, как мы скажем. We like watching. Мы любим смотрение телевизора или кино или видео. We like watching the video. Или we like watching moving. Кино. Как сказать эмоционально? Добавляем частицу, do, ничего сложного нет. We do like watching. Да любим мы. Смотрение или видение. И, наконец, последнее предложение. Они любят изучать английский. Они, they, любят. Like. Дальше. Изучение. Learning English. Вот и все. Это утвердительное предложение. Они любят изучение. Они любят плавание. Будет, they like swimming. В данном случае, they like learning English. Они любят изучение английского. А как сказать эмоционально? Да любят они изучение английского. They do like learning English. Вот и все, дорогие друзья. Ничего абсолютно сложного нет. Дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю всем вам удачи, успеха.